Скажи, как выжить в этом мире, где кошки чутко спят в ногах? Так дремлят, хам халдей в трактире. Что делать, гракх? Кому подать стихили, рукуль, в надежде на любезный взгляд? Что завещать, стране ли, другуль? Все спиздит, блядь. Но есть еще, венцов в подвале и сны любви, еще не скисли. Еще тяжком не отобрали стежки и мысли. И поутру восход Венеры еще не обещает краха. Еще мерцают искры веры. Что делать, Гракх, а?